всем привет сегодня будем готовить вкусные домашние хот-доги с тремя разными начинками получается очень сытный и быстрый перекус я буду использовать люля-кебаб который остался после выезда на природу это намного вкуснее чем магазинные сосиски необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео берем булочку для хот-догов и разрезаем ее вдоль так чтобы половинки хорошо раскрывались но держались вместе Затем подготовленные булочки и люля-кебаб выкладываем на решетку и отправляем в духовку. Выставляем 220 градусов, включаем верхний гриф и ждем минут 5-7, пока булочки подрумянятся, а люля станут горячими. За это время подготавливаем начинку. Теперь берем одну булочку, хорошо поливаем ее внутри майонезом, горчицей кетчупа выкладываем ломтики плавленного сыра листья салата вставляем люля кебаб Дополняем кружочками редиса и огурцов, а сверху снова поливаем майонезом, горчицей и кетчупом. Первый вариант с сыром и свежими овощами готов. переходим ко второму варианту делаем все точно так же раскрываем булочку поливаем ее майонезом горчицей и кетчупом кладем несколько листьев салата и люля кебаб а дальше вставляем кружочки соленого огурчика поливаем все горчицей и майонезом Сверху кладем квашеную капусту, посыпаем измельченным зеленым луком и украшаем кетчупом. Аппетитный хот-дог с квашеными овощами готов! Теперь третий вариант. С булочкой, соусами, листьями, салата и кебабом проделываем ту же процедуру, что и в двух предыдущих вариантах, а дополняем маринованным луком, корейской морковкой, маринованной свеклой. Всю эту красоту щедро поливаем майонезом, горчицей и кетчупом. Рецепты, как сделать люля-кебаб, засолить и замариновать овощи, можно посмотреть по ссылкам в подсказках или в описании под видео. На этом все. Вкусные домашние хот-доги с тремя разными начинками готовы. Выбирайте на свой вкус. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!